О чем поется в песне Тревор Дэниел Фоллинг? В общем и целом, это песня про любовь. Краткий разбор припева. И забывший, я думал, что больше не буду пробовать. Но когда увидел тебя, то почувствовал, что никогда раньше не чувствовал: Подойди ближе, я дам тебе всю мою любовь. Если ты будешь со мной хорошо обходиться, я дам тебе все. Вкратце по куплетам. До тебя, детка, я как и не мел. Утопал в боли и заливал ее. Нарушал правила дорожного движения. Скорее всего, это означает избегал. Я схожу с ума, мне тебя так мало. Все время только с тобой, потому что я вижу только тебя. И я считаю самое интересное в конце. Я больше не буду отдавать всего себя, потому что я устал от падений. Когда я доверяюсь, другие пользуются этим, рвут на части, а перед тобой я не могу сдержаться. На этом все. Подписывайся, чтобы не пропустить похожие короткие ролики.